Всем привет, в эфире заметки о Черкесии, и сегодня мы в гостях у Меджида, он является репатриантом, он вернулся из Турции сюда, в Кабарду, и здесь сегодня постоянно живет, Это мы вот в его магазине, я фотографии все покажу, видео представим, и сегодня мы спросим вот у Меджида, почему он решил стать репатриантом, вернуться из Турции в Кабарду, и что вот повлекло его к такому решению. Ну и как вам сегодня здесь? Понимаешь, откуда будем начинать, я не знаю. А, есть э, такое поговорка от Турции. Э, Цухум енибариз А это неправильно. Uh -huh. э, почему неправильно? Это когда э, насытите живот только uh -huh. на своей родине. Где... Uh -huh. это... Такая поговорка это, я неправильно считаю. Цухур Сухумра, раз город Затечен-Куэй, есть разница. Человек это человек, а животное... ум есть, mm -hmm. мозги есть, поэтому его должен, родина, совсем другой, mm -hmm. просто не желудка, душа, душа. чувства, mm -hmm. это все общее, надо хорошо почитать. Mm -hmm. Я в Турции родился, конечно, 864 году. мне изгнали там, mm -hmm. поэтому я там родился, я не хотел там родиться. И потом, э, сколько год прошел, и в 89 году, когда здесь э, стал э, совсем другой стороной, mm -hmm. до этого не могли было. Mm -hmm. Я сразу себе собирали и приехал в свою родину. Mm -hmm. А вы потом... приехали сам или с семьей? Сам, сам, сам приехал. И до сих пор, в 809, 809 mm -hmm. году я винулась. Mm -hmm. Я 40 лет была. Всегда меня такой вопрос поставят. Ухуса ложь, зауихакумуха заракожи Амшача. Ты не жалеешь о том, что ты вернулся? Я всегда mm -hmm. так говорю, сухуса ложь. Я столь не бжу с заракожи Амшача. Я жалею, что я 20 лет назад ушел. Потому что mm -hmm. я все свой сел чужое у меня потеряли в да. Турции. Uh -huh. Я там армии служила, я там учителем работал, я вот своей работой была, бизнесом занимал. Своей энергии все чужое у меня потерял. Почему я свою родину не потерял? 20 лет, uh -huh. поздно. Я uh -huh. этом переживаю, честно говорю. Uh -huh. Понимаешь, человек надо чувство должен. Родина. Вот я улица, когда гуляю, я свой Воздух. Ж, воздух. воздух это моя угу. моя е, чуж, не чужой угу. там ты все равно чужой что это разница? каждый человек можно другой сторонам посмотреть я адигам родился я хочу адигам умер если я в Турции живет я не буду адига это тоже можно каждый человек разни мыслям смотрит я так посмотрю. Я не националист. Uh -huh. Я все народом уважаю. Хочу тоже меня будет уважать. Понимаешь? Uh -huh. Мы это миром все живем вместе. Мы друг друга, если будет уважение, uh -huh. будет мир всегда. Uh -huh. да. если люди понимают, uh -huh. Это другой мысль я не понимаю. Uh -huh. Извините. Uh -huh. Uh -huh. Мир, Когда uh, война есть, Хорошо, война нету. Если войнам какой-то прибыл была, наша предкам большой перебыл была. Uh -huh. Нету. Мы видел война что такое. Мы чувствовал война что такое. Я сам его остатка. Uh -huh. Поэтому. Uh -huh. Поэтому мы должны посмотреть дальше, умнее, мы друг друга другу, как будем миром жить. Uh -huh. И как каждый народ свой э, сохранит, свои обуча свои традиции. Uh -huh. вот это самое, самое самое мне кажется, важно uh -huh. это. Мы должны свои детям, э, наша традиция учит, наш язык, именно родной язык учит uh -huh. его. И что было красиво у нас, это надо все. Не просто бумагам, книгам, mm -hmm. практике надо учить Живое это. это. плохо, ничего нету. Mm -hmm. Я так считаю, который э, человек, если своим народом уважает, свой народ любит, это плохо ничего не сделает mm -hmm. этот человек. Mm -hmm. Сейчас они другой понимают, чем боюсь, чем испугался, ничего не понимаю. Извините. Если ты говоришь, я черкесен. Я Адига, все, все сторонам испугался. Что-то, почему? Я Адига не сохраню. Я никогда не боюсь это говорить. Я Адига. Я люблю все человек, все люди, все народы. Почему это так, такой мисс, есть, понять не могу. Да, да. Это, к сожалению, на современная политика, мы должны ее, мне кажется. Мы, мы должны своими делами показывать, что это. Понимаешь, что -то на... политикам тоже должен ум. Да, конечно. Если политика ум нет, то это не политика, это, это другой сексин. Угу. Поэтому я думаю, я желаю наша, вот Понимаете. кто это у нас организовывает, эта политика, Бог даст чуть ум. Да, было бы хорошо а, Ну и как вот вы счастливы, чувствуете себя? Я вы очень счастлива потому что я своей родине живу. Если я в Турции жила-была, <свят> меня что-то не хватило всегда. У нас мне, моя душа всегда половина не была, честно <свят> говорю. А сейчас у <свят> меня полная душа, спокойно. Я вот улица, когда... Слышаю, дети говорит своим родным языком. Uh -huh. Я встречаю родным языком. Человек говорит. Всегда меня душа спокойно. Я очень рад и здесь живу. Я своей родину. Спасибо, Меджидван. Спасибо, Спасибо вам. За вашу речь. Спасибо вам большое. Извините, э, э, я по-русски не Нет, хватает ничего. меня. Смысле, не все, очень. Все а что у меня желание было, я хотел говорить это все спасибо спасибо большое. Большое. Это очень